Намасте, дорогие мои, здесь читаю карта Тарас любовью для тебя сегодня тема общего расклада планы и действия по отношению к вам. Выбирайте один из четырех вариантов, либо выбирайте несколько, если у вас есть несколько рыцарей на вашем горизонте. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто нас выбрал первый вариант. Ну, давайте посмотрим планы и действия вам в ближайшее время. Так, у нас здесь выпадает семерочка, чаш, император, умеренность, Пятерка пентаклей и Паш пентаклей, Дорогие дамы, дорогие мужчины, дорогие женщины, здесь у нас в планах человека выправить определенную ситуацию, которая теребонькает, либо которая очень сильно беспокоит нашего гражданина. То есть сделать все возможное для налаживания и для нормализации его положения в обществе. Это может касаться, кстати, его положения в обществе, это может быть касаться ваших каких-то приоритетов, его отношение, по, его отношение по отношению к вам да, Но здесь человек хочет выправить То, где у него что-то либо не получается Либо он где-то что-то теряется Либо он теряется в догадках То есть здесь, возможно, определенная есть ситуация Которая затрудняет движение И особо мужчина не чувствует твердой почву под ногами. Вот что самое интересное, это может касаться и ваших отношений, но, возможно, это касается самого э, человека также по отношению к своему труду, к посту, который он занимает, власти, которую он имеет и тому подобное. Он не чувствует власти над определенной ситуацией. Будь это ситуация и с вами, будь то ситуация это в денежном плане, либо в его желаниях, в его мечтах, в его надеждах возможно ваша была именно одна человек не ощущает почвы то как вы его для себя рисуете то как вы его себя, для себя воспринимаете возможно человек также теряется в этом кто я для нее что я для нее либо какие-то у меня у меня какая-то ситуация где я не знаю что что-то будет но мне надо ее как-то выправить и как-то сделать не ощущается благотворной почвы под ногами, это человека беспокоит. Будьте это ваши отношения, если это касается ваших отношений напрямую. Если это касается каких-то э, его положений в обществе, его работы, то это может касаться его положений в обществе и работе, потому что это все-таки связано у нас с эмоциями, и это связано у нас, соответственно, с нашим сейчас миром. То есть это может касаться и работа денег если какой-то доход, но также это может быть ваши какие-то определенно плодотворные, просто под собой подразумевающие определенную стезю отношений, то есть человек не ощущает себя в отношениях с вами и думает, это может такое, но я скажу, это не для всех. Правда, все-таки здесь по императору, здесь нет у нас короля чаш, что самое интересное, поэтому я и затронула тема работы человека и положения в обществе, но и в отношениях, кто он в семье, допустим, либо кто он с вами его какое-то ощущение может даже казаться незначительности в этой жизни. То есть немного здесь могут быть какие-то такие не особо приятные ощущения по отношению вообще ко всем реалиям и тому подобное. Но я все равно не исключаю, что это может касаться напрямую самого человека. И его а, работы, либо его положение в обществе, то, что он имеет сейчас, соответственно, Поэтому человек сейчас в планах просто улучшать ту ситуацию маленькими шажками, возможно, куда-то в новую стезю идти, либо улучшать ту ситуацию, которая есть, то есть чинить корыто, да. Если это корыто с вами, то, соответственно, корыто с вами чинить хочет человек, и намеревается это уже сделать, и у него есть твердое решение, чтобы к этому идти. Если это корыто его, это его положение в обществе, его работа, он собирается, возможно, в новую даже стезю какую-то. Податься, это как вариант все-таки о каком-то чем-то новом задуматься, либо все-таки свое какое-то положение в обществе немного подправить. Но все равно это и в прямом контексте даже самого человека может касаться нету, а отношение к вам это может как ну не то что предлог, но все же. Давайте далее. Какие же действия все-таки к вам-то сделает? Да? Возможно, человек у вас очень даже сильно ошарашит какими-то определенными своими действиями. Возможно, вы даже не будете ожидать то, что... «Да ну, а ты на такое способен, да ты чё?» И здесь вот как раз-таки такое возможно. То есть человек может вообще продемонстрировать себя немного в другом ключе, нежели чем вы ожидали. Вы можете удивиться, он может вас поразить, возможно, своей целеустремленностью, своими взглядами, своими планами и даже действиями, которые он делает по отношению к вам. То есть, возможно, он обсуждает какой-то с вами бизнес-проект и что-то мне надо с тобой сделать, давай посоветуемся. Возможно, он... Но здесь именно ощущение удивления ни с того ни с сего и как раз-таки движение. То есть, если это движение с вами, то человек постучиться, а давай-ка вместе-ка все у нас разрулим. Мы сейчас все с тобой придумаем, давай-ка сядем, все начертим и все у нас будет отлично. То есть вот человек, вот, знаешь, себя как за яйца так возьмет, как тебе продемонстрирует у меня вот такое достоинство, я такое классное, давай что-то с этим делать. И вот как раз-таки вот этим Именно энергией и все таки подкрепленными действиями он может ошарашить. Вы можете от этого ну, тупо не ожидать. Возможно, человек может говорить о законченности каких-либо вещей во благо общего дела. То есть, возможно, и так. То есть, человек может заканчивать с чем-то. Я не думаю, что здесь касаемо отношений. Как раз-таки, возможно, той какой-то непонятной конетели, которая у него творится, Возможно, человек даже вам скажет о каких-то таких вещах, которые ну, предполагают не особо хорошее развитие событий. Но при этом не будет кидать человек рук куда-либо, куда а все-таки собирается что-то с этим сделать. И для него ведь этот весь мир, соответственно, сделанный. Я вот к чему? То есть человек будет целеустремленно что-то делать, но может очень сильно либо вас поразить, либо все-таки задуматься и, и поговорить о том, что я хочу вот закончить вот с этим начать и, либо начать что-то другое либо начать что-то еще то есть чем-то вас немножечко как-то ошарашит обессилит а возможно как-то поразит. но я бы сказала в позитивном плане все-таки по солнцу по тройке жезлов то есть не будет бросать рук не будет уходить я, я не могу сказать что здесь человек что-то уходит и все а зачем мне оно надо нет здесь человек объявит нам надо быть нам надо существовать, нам надо вдвоем, нам надо все вместе, и чтобы было все классно, все здорово. Один, я бы не сказала, даже по восьмерке и по солнцу. Солнце всегда. Вот здесь солнышко, тут вдвоем. И все равно, я бы сказала здесь вдвоем. Поэтому, если у вас какие-то определенные были непонятные отношения, то человек скажет. Давай-ка мы что-нибудь с этим сделаем, дорогая. Вот ты что-то не хочешь, она а что-то сделает. Поэтому вот здесь либо вас за, за, за уши мою любимая дамба будет вести, либо как-то очень сильно ошарашит, но не по ушам. Не по ушам, а все-таки будет как-то действовать, но больше во благо всего и вся на всей руси. Поэтому чем может и, соответственно, как-то вас поразить, либо как-то немного обезоружить. То есть здесь человек обезоружит вас конкретно. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели такой интересный вариант. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас выбрал второй вариант. Тут давайте посмотрим планы действия к вам. Я уже улыбаюсь. Да? Но вот смотрите, здесь немного от разной трактовки. Здесь немного разная, потому что все-таки можно читать и так, и так. Давайте, планы на вас. Здесь королева чаш, десятка жезлов, отшельник, дьявол и шестерочка мечей. Первый момент, я бы сказала, если это, если вы, соответственно, эмоционально уже с человеком как-то держитесь, эмоционально, именно эмоционально уже как-то тепло относитесь э, друг к друг другу уже, какая-то какая-никакая эмоциональная парочка, то я могла бы сказать, что, возможно, есть какие-то с вас у вас какие-то определенные планы по отношению к этому человеку которая вот как бы хотелось бы вам именно чтобы это все было реализовано это вот один момент именно ваши планы которые ну хочется ко мне э, вот это все реализовать я бы сказала по действиям тут именно в таком контексте если у кого-то есть планы кого-то парочку уже настоящий натурально да то здесь по действиям человек а, пове поведется, <с> человек пойдет на поводу, человек что-то новое предложит, человек, возможно, не знаю, в любви признается, человек, возможно, также сделает какие-то добрые поступки, добрые, приятные, теплолюбивые по отношению к вам. Шуб подарит, да. <с> Шуб подарит, вы мне хоть мои книги что-то да, подарил. шубу. Вот, поэтому здесь я бы сказала, пойдет на поводу у своей дамы, если у нас в планах какие-то тяжелые у женщины планы, которые вот надо как-то сделать, надо куда-то возможно поехать, отправиться, либо какая-то ситуация, которую ну, надо выбраться нам с тобой, вот ты понимаешь, милый, нам надо выбраться, нам надо вот сделать то-то, то-то, то-то, мужчина, если что, пойдет на поводу, либо предложит также, да, вдруг вперед, возможно как-то продемонстрирует именно мило. а давай сделаем еще и вот так, то есть вот здесь предложение встречное по отношению к вам может идти. Но предложение руки у сердца у кого как. У Но такие оптимистичные карты. Но именно если здесь сформирована какая-то парочка, которая эмоционально подпитывается друг друга, то здесь, я бы сказала, упадет на поводу, либо новое что-то предложат, либо какие-то новые отношения, возможно, да, давай по-другому, может, по-другому съездим, может, еще что-то сделаем, все иначе. Тогда вот здесь вот по, по одному сценарию. Если у нас короля, э, короля королеву чаш именно трактовать как мужчину, да, там, то здесь возможно определенная вокруг человека может идти ситуация, которая немного его э, ну как, ставить в тупик? Возможно, какая-то тяжелая ситуация, с которой, ну вот, фиг особо справишься. Человек э, насчет этого эмоционально как-то нестабилен. Ему тяжело, он переживает за все это, то есть, возможно, у человека, у мужчины вашего присутствует в жизни определенная ситуации, где человека что-то гнетет, что-то не нравится, тяжело, есть какие-то ситуации. Но есть ситуация, которая его сковывает по всем фронтам полностью, и она очень сильно, это, это большая ноша. И невозможно куда-то плыть, невозможно куда-то идти. И хочется что-то по-другому. Если в, тако, в его э, в жизни человека такое присутствует, то человек как раз таки из этого, из какого-то некоторого внутреннего ощущения ада и бескомпромиссности, человек выйдет на новое положение дел. Он может предложить что-то, правда, неординарное. Он может проконсультироваться с вами, возможно, дать даже совет вам. Если если, если именно касаемо все вместе, если вы такая интересная парочка, возможно, Человек также что-то сделает и со своим положением. Возможно, будет по-новому идти. Увольнение и тому подобное я не знаю, но здесь именно новый какой-то путь для себя. Возможно, даже это касается отношений, может для себя выбрать. Новое положение, там более теплее стать к вам, благоразумнее, приятнее. Все-таки здесь король чаш, туз чаш. Я не исключаю как, какой-то момент да, каких-то больших чувств и ощущений проявлений больших чувств. Вот это не исключаю. Возможно, такое немного так, ощущение инфантильного расклада, но здесь король пента. Ой, король чаши, туз чаши, соответственно, с дураком, с восьмеркой. То есть здесь больше какого-то некоторого благоразумия в вашу сторону и любви. Привязанности, ощущений, какой-то вот потребности в вас. Это может, кстати, выливаться именно в ваших отношениях с этим молодым человеком. То есть и человек более, будет более понимающий как-то воспринимать ваши слова, отвечать на них эмоционально. Да? Ну, то есть эмоционально нормально, они там, ты, ты такая-то сикая. Наоборот, здесь в позитиве и в положительном ключе. Вот, то есть здесь вот как-то так, возможно, даже будет относиться к вам немного нежнее, чем нежели на самом деле, да, сейчас. То есть вот здесь немного во внежность больше упирается вот это все, какие такие приятности вы можете ожидать вот э, от такого человека. То есть вот какой-то такой момент. Поэтому, дорогие мои, здесь кто-то потеплеет, кто-то подобреет и кто-то полюбится, да. Вот здесь какая-то такая интересная ситуация. Если вы думаете, что человек какая-то с вами какая-то тяжелая ситуация, да? допустим. Если с вами какая-то тяжелая ситуация, и как-то вас невыносимо да, терпеть и тому подобное, то это ужасная, конечно, трактовка, никто бы, не, наверное, бы не хотел это слышать, то здесь, возможно, человек просто будет иначе, просто действовать по отношению к вам. Но это все равно э, не исключает. Я понимаю, что король чаш такой интересный, но здесь туз чаш с, с колесницей. Действовать будет иначе, чувствовать будет иначе. Возможно, говорить о других каких-то притязаниях. Возможно, вас как-то, о чем то как-то делиться с вами на эмоциональном как-то уровне. Как-то человек может изменяться. Если человек, допустим, был как в каких-то проблемах, то человек изменится немного потеплее, по, по, <coughs> стабильнее станет, грубо говоря, ниже, чем до этого. Поэтому э, спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? то Давайте посмотрим такой интересный и продуктивный. Планы и действия по отношению к вам в ближайшее время. Давайте здесь у нас планы. Соответственно, девяточка Пентаклей, король Пентаклей, Смертушка, четверочка кубков и четверка Жезлов. Дорогие мои, здесь кто-то в планах оставит все как есть. У кого-то в планах будет как-то обогащать себя, обогащать свою действительность, свои реалии. То есть здесь... Либо, если у вас стабильное отношение, которое основано на, на, на какой-то стабильности, да, то есть стабильно мы в браке, да, человек будет что-то, у него в плане что-то с этим сделать. Это в планах, вот что-то с этим сделать. Как-то улучшить, возможно, некоторое свое положение. Но сделает он это или нет, это, вот это большой вопрос. Поэтому давайте я все-таки перечислю ситуации. Во-первых, в планах может улучшить то, что у него уже и так есть. Возможно, это касается чисто его финансов, чисто его жизни, улучшения своей жизни. Если вы в эту жизнь вхожи как индигредиент в супе, поздравляю, тогда это действие к вам. Планы на вас, да? То есть улучшать какое-то положение дел, жизни, судьбы, счастья. Возможно, кому-то хочется из мужчин, кого-то из женщин своих чем-то одарить именно в финансовом плане, либо что-то подарить, возможно, что-то сделать приятное. Я не исключаю. Но здесь обязательный индигредиент вы в жизни человека, прям прямым контекстом. Если вы в жизни человека не входите, то я бы здесь сказала, либо мимолетом, то я бы сказала, что здесь в планах просто его какое-то некоторое обогащение в жизни. Будь то опыт, будь то деньги, будь то его карьера, будь то его тело. Вот я к чему. все таки здесь Пентакли, я об этом должна сказать. Но если вы вхожи в этот маленький такой, как винтик, в часике. вот. Соответственно, если вы входите, в вин как видите, в часики, то это может касаться вас напрямую, это может человек как-то заниматься своим здоровьем, улучшать свое самочувствие, чтобы у него все было лучше, лучше и лучше. Что-то именно улучшать в жизни, стараться идти к чему-то большему и приятному. Человек это хочет. Если вы с этим человеком вместе, наравне, либо он как-то вас отаривает деньгами, допустим, связан с финансом, то он может как-то вам помочь, допустим, также финансово. Если это, кстати, затребует ситуация, то тоже может проиграться. Потому что здесь много старших арканов проявлений в действиях. Поэтому я также не исключаю. Если вы в браке с этим человеком, вы поняли. Если вы, вот, если вы в непонятных отношениях, то я бы сказала, больше это касаемо самой личности человека. То есть он решается обогатиться, либо решается улучшить свою, свою ситуацию, либо э, собирается, возможно, как-то что-то отпраздновать, тоже я не исключаю. Сделает ли он, либо нет, вот это большой вопрос. Но в планах что-то вот как-то по-другому, что-то к чему-то делать, по-другому к чему-то идти. Вот иначе, немного не так, что-то переосмыслить в жизнь. Человека это в планах есть, переосмысление. Того положения дел, которое сейчас есть. Если вы входите в этот план, значит с вами. Если вы в этот план не входите, значит без вас. Это, пожалуйста, тоже учитывайте. Далее у нас действие. Же. А сделает ли что-то де... человек? Да? Здесь семерка мечей, королева чаш, император, солнце и сила. Человек, в принципе, может проявить какую-то творческую жилку. Да, что-то такое не сверхординарное сделать, сказать, возможно, как-то вам что-то намекнуть, что-то предложить, как-то пояснить. То есть, возможно, какие-то хитроумные действия по отношению к вам будут как-то идти. Человек, возможно, вас к чему-то именно подстегнет. Вот именно, не знаю, печенька печенькой зла на свою сторону переманит, если, соответственно, еще раз говорю, если вы тот винтик, который входит в жизнь человека. То есть он что-то может вам сделать очень сильно интересно, схитрить как-то, возможно, как-то немного вокруг пальца, но и при этом сделать очень сильно добрые, приятные ощущения, возможно, как-то вас порадовать, я не исключаю все таки солнца, и силу. Человек также может продемонстрировать доминат, какую то своей в каких-то ситуациях с вами то есть а я здесь босс я здесь хозяин <свят> вот здесь это может проиграться если что а ты что же решаешь то без меня как-то как -то, как так возможно я что же такой молодец герой все дела здесь вот человек может как-то таким вот способом проявляться по отношению к вам в ближайшее время также если вы допустим но ну, не входите в винтик да здесь потому что здесь какое-то обязательно слово не входишь в винтик если вы не входите в жизнь человека то я бы сказала человек может прийти На самом деле, сказать что-то, но при этом настаивать на своем <смех> на авторитете, на своем мнении, только его учитывая. То есть, вот здесь вот как-то немного такая позиция, больше не очень сильно активная, больше с хитринкой по отношению к вам, соответственно. Но здесь будет какая-то хитрость. Только будет, в чем она заключаться: в том, что я такой молодец, я герой и тому подобное, либо в том, что все-таки, а прислушивайся, конечно, к моему мнению, я тоже тут гений, мастер, спец, либо все-таки как-то продемонстрирую свои доминантские качества. Ну, это как павлин. Как павлин, который будет крусоваться не знаю. Может быть, и такие действия, которые привлечет вас на свою сторону злая и печеньки. Но здесь может действие быть по отношению к вам, и даже если вы в винтик не входите. Но человек о них вам скажет... Но я не исключаю, как-то, может быть, и немного и не доскажет что-то, а что-то сделает. Поэтому вот здесь я прям сразу говорю: здесь действия в любом контексте будут, но будут они немного с хитрецой, немного с его эго связанным, немного с какими-то такими вещами я уже после главной, А почему там еще что-то не делаешь. А, почему? а вот надо вместе, либо. А вот я тоже так думаю. То есть человек может определенный, к вам. Все равно действия делать, но при этом вы в винтике его не появляться. Я вот к чему. Если в любом случае могут происходить по отношению к вам, но будет он, они носить тупо какое-то вот, вот я и я. Вот свое какое-то собственное я будет показывать. Возможно, как нарядится, как павлин. Я не исключаю. Вот, и возможно, также предложат вам какие-то печенки зла, а вы соглашаетесь, либо не соглашаетесь, это тоже ваше решение, поэтому спасибо, то, что вы досмотрели со мной, давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто нас выбрал четвертый вариант, планы и действия к вам. Ну, давайте, значит, у нас десятка мечей, король, чаш, сила, рыцарь мечей и... Соответственно, Ерофант, дорогие дамы-мужчины, у кого-то на самом деле хочет человек с чем-то закончить С чем-то, что колобродит его сердце, душу, мозг и все остальное. Возможно, это касаемо извне и не касаемо непосредственно ваших отношений. Если вы входите в брак, в семью, и у вас все стабильно, вроде как мирно-гладенько, то это может касаться именно каких-то личностных приоритетов мужчины. С чем-то хочет расстаться с человек из своей жизни. Не могу сказать, что с вами либо без вас... То есть вот здесь под большим вопросом, потому что все таки в действиях немножко иначе, и немножко иначе трактуется, поэтому я не скажу, что разрушить брак, семью, нет. Но что-то с чем-то закончить, что-то для себя вычеркнуть, что-то с чем-то разобраться, либо что-то что такое прояснить для себя, и человек намерен это сделать. Возможность с кем-то либо с чем-то расстаться для себя в жизни. Я не исключаю, но не могу сказать, что это брак не брак. все таки такие вопросики, которые могут задевать все всякие личности, которые не готовы это услышать. Соответственно, я и не буду это говорить, потому что в действиях-то немножко иначе. В действиях мы видим Паш Пентакли, императрица. Мир, десятка чаш и справедливость. То есть здесь как-то делать в угоду и во благо семьи своей жене, если жена присутствует, либо вам, как его собственно, такой, собственной женщины. Поэтому здесь все таки действовать человек будет радикально, интересно, приятно, во благо для вас. Если, даже, если вы даже расстались. То есть человек может что-то, какое-то благо для вас сделать, Попажу Пентакли, я не исключаю, допустим, если у вас связывают, допустим, дети. Если вы являетесь семьей, то человек будет как-то рассудителен, что-то сделает, куда-то пойдет, возможно, даже в новые, перевернет, возможно, немного жизни, а не исключая, возможно, даже с чем-то закончить, но не могу сказать, что это касаемо отношений и брака. Хотя и правосудие легло десяткой чаш. Почему все-таки здесь нету какой-то, ну, хотя бы давайте смерти, башни и тому подобное. В начале-то у нас нет то здесь наоборот для улучшения ситуации. И человек будет улучшать ситуацию маленькими шагами. Если э, между вами нет отношений, то человек может какое-то благо для вас сделать. Я не исключаю. Своим макаром, что он уйдет из, из вашей жизни, я не исключаю, дорогие дамы, если, допустим, даже в вашей семье нету. Но здесь человек может какое-то просто сделать некоторое благо. Для вас и вашей семьи. Возможно, чисто только для вашей семьи если вы с ним не особо как-то связаны. Возможно, если бывшие отношения, то здесь могут какие-то блага решаться по поводу детей, по поводу семьи, по поводу такого всеобъемлющего счастья. Здесь, если вы не связаны с человеком, ну то есть не особо, только детьми, допустим, как бывший муж, если это нынешние отношения, то здесь человек прям сразу хочет закончить с чем-то, чем его, что его эмоционально бесит, касается, что к чему он прям нервозность, возможно, даже испытывает, Потому что сочетание все таки такое короля, чаш силы и рыцаря мечей выведет любого, даже того же самого крутого рыцаря просто на невротика, грубо говоря. Поэтому если какие-то вы увидите склонности и замечаете какие-то непонятные вещи за своим молодым человеком, какую-то слишком там, агрессию, либо еще что-то, человек хочет что-то закончить и сделать что-то во благо семьи. Но семья это либо ваша с ним, либо это ваша, но отдельно от него, тоже Это тоже под большим вопросом, в зависимости от того, какая ситуация. Если вы, допустим, в начале да, отношений, то здесь тогда... <смех> ну, я бы не сказала, что здесь самое начало, но все таки какое-то благо для вас он может тогда более такое сделать. Возможно, для вашей семьи, там, подарок, да, вашей семье на какое-то там празднество и тому подобное, но это также, также может такое проигрываться. Поэтому ну, человек решается с чем-то закончить, с чем-то порвать, что-то что искоренить, как-то изменить какую-то ситуацию. Она его дико бесит, дико, дико нервирует. Вот какая-то нервирующая ситуация. И он хочет, возможно, что-то прояснить, что-то как-то, возможно, с помощью каких-то советов ее как-то решить. То есть вот здесь нервирующая ситуация, бесявая, у человека прям сразу изначально. Если вы замечаете за свой мужчина эту ситуацию, то, соответственно, мужчина будет что-то с этим делать и, правда, что-то какое-то благо сделать. Если это касается даже вас, ваших детей, либо ваших совместных каких-то детей, либо вашей семьи вместе, либо, возможно, для вашей семьи. Также... Поэтому вот здесь вот, короче, как-то так, ну человек будет действовать, это прям как-то рад, ну более в благо, более в какое-то, возможно, что-то творческое также может человек что-то продемонстрирует какое-то творческое решение в этом, возможно, творческий какой-то совет также может дать, я не исключаю, возможно, последовав каким-то вашим утверждением человек может как-то послушаться и вас в этом плане то есть вы что-то сделаете что человек также будет ну я сделаю все возможно а ты только скажи а я как-нибудь там сделаю что-то что-то чем-то помогу и также может это проигрываться но что-то во благо чтобы улучшить ситуацию и вывести ее на чистую воду эту ситуацию чтобы было все хорошо и приятно Поэтому спасибо вам, то что вы досмотрели до конца. Большое спасибо вам. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И также пальчик вверх не забывайте. И большое спасибо моим спонсорам, которые поддерживают этот канал. Я очень вас сильно всех люблю. Обожаю. ваше читающая Таро с любовью для тебя. Пока-пока.